Это очень хорошая вода, она среди другого. Дорогая Кенха, я дарю тебе банан. <соц> вот эту вертолетную площадку я ему подарила на.. Мы прилетели в Россию после концерта. Анита пригласила нас домой. Наташа приехала встретить нас Анита для нас отправила машину Очень классная машина Это все, мам? С кем ты живешь? Это все, да? Да, хорошо Мы сейчас ждем Толю Я уже еду к Аните Машина очень классная Толя тоже Тоша, два года не виделись, поэтому вместе поедем. Хорошо. Мы просто приехали в корейский ресторан. Хозяинка это Анита. Толя, смотри, это Кунчи. кимчи, и Кунчи. это как туги. это кеннику на мой баннер. Запомнила. Я тебе расскажу, как у нас называется. КАНДЯЙ Чай чеснок вот у вас говорятся кимчи, а у нас говорят чимчи это, это не то это Ребят, очень рада вас видеть раз... вот местные корейцы русскоязычные говорят это тыби тыби интересно, почему компот, да? яблоко Яблоко. Третье утки, утки. Я вот хочу сначала яблоко. Это кимчи в среднем азиатском стиле. Ну, это Такой, мне кимчи. было немножко соленый, а Юне понравилось. Наверное, Юне из России. Всякие корейские приправки. Много. Когда я была бы в прошлый раз, был ремонт, и пришли посмотреть. Это, вот это, это что такое? Это баня, это, но сауну. Это... А, а, это... вот а это? Вот это, вот это, это Нет. Это Серьеза комната это, При... это его гостиная Привет, Серьеза Привет, Сережа Это что? Он постоянно открыл рот Вау, вау Это чьи самолеты? Серьеза? Где корейский? корейский? где есть, mm. найти. Вот он, вот он, вот он Korean oh, Airlines. О Korean Airlines, да. Ты сверху вот так снимай. Прикольно. Мне больше всего тут понравилось. Могу вечером делать макияж. Вот <laughs> какая. Это рай. Это рай. О, это я упаковала. Я упаковала этот. Это очень красивая картина. О, тут девушка. Нормально, ты единственная заметила. Серьезно? Да, я сразу заметила, я не увидела. Это, знаешь, это Купер, известный очень художник. Это называется «Чистая любовь». Белый. Белый и девушка. Ну, то есть это фалос на самом деле. Фаллос? Давай я тебе сниму, ты ходи, смотри. Это ботанический сад, ребята. Я решила работать тут. Моя работа а, наливать тебя. воды. Короче, как, Когда у тебя не будет работы, Кёнхай приходи. А вот здесь Кёнхай, дей, я тебе покажу, что у меня есть. А вот здесь живут муравьи. А, это ферма муравьиная, да? Слушайте, сейчас покажу. Иди сюда. Да, он большая, видишь? это матка. Которая. Королева, королева. Да, которая... Это королева. О май гад! Правда, тут брапе живут. Как долго будете вместе жить? Вместе жить, как долго я буду долго с ними жить. Это дом они. Дорогая Кенха, я дарю тебе банан. Тебе на России. С любовью от всех наших детей. 120 килограмм, поэтому это поместить. Да, но это не все еще подарки, ребят, для вас, поэтому вот я думаю, ну, банан тут... и домой поедем! Тут потолок просто офигенный, очень красиво. А вот эту гитару мне Диана офигенно подарила. Офигеть! Такое! Мы фанатские тут. Фанаты! Я, Я иду с дом, <смех> забывай куда, <смех> не приятно, что ты и <смех> так. не Вот на ней я написала песню ⁇ Полет ⁇ 1997 год. И как раз в клипе ⁇ Полет ⁇ вот эта гитара. Я на ней там зажигаю. Знаете, да, что инструменты чем старее... Они тем ценнее, Конечно. Новые все инструменты типа, да, хорю, чем старее, Конечно. тем старее, тем... Волосы росли Волосы росли. покажите. Вот этот шкаф я сделала по собственному дизайну. Это шкаф? Это шкаф. Это обычный шкаф. Тут место для песни. У нас тут очень хорошо. Хорошо. А, а, а, я это... а здесь у нас шоколадный я видела, когда были ремонты, копали все зимние, Все копали, копали и здесь до сих пор не докопали Вот эту вертолетную площадку я ему подарила на наше 30-летие семейной жизни Постыла площадку для вертолета Мы тоже летаем Тут можно в карантине сидеть, еда варенье. Это, это корейское, -су да. да, это корейская для кимчи Это <свеч> просто мечта! <свеч> О, ты что ты снимаешь? Ты не пиши, ты Здесь О, платья, Ну, такие рорички. Одно зеркало посмотри. Одно Все. зеркало посмотри. Смотри, вот это платье тоже 1997 год. Я вышла петь. И Пугачева пригласила меня. Алла Пугачева миллион Да. Она пригласила меня на рождественские встречи. А, вот когда она была. И Валентин Юдашкин пошил это платье. То есть она сказала: Я хочу, чтобы они и выступал в таком платье. Валентин Юдашкин пошил мне для концерта для 90-х девяностых олимпийском Я молодая неопытная артистка. Которая не умела носить декольте, видишь? Декольте. Да, да, да. Декольте. И я, значит, там что-то так разволновалась, руками махал, что у меня вся грудь вылилась и легла вот здесь сверху. Пугачева выходит такая, поет, поет, поворачивается, и между песен Цой, Сиськи, спрячь. Какого-то там года тоже получала премию. по это музей. А вот это платье 25 лет семейной жизни я отмечала с Петровичем в нем. Но это Зухаир Мурат, это известнейшая личность, дизайнер, который вот шил мне вот эти все костюмы. у меня вам это настоящие крыла или нет, нет? Почему Настоящие? Настоящие? настоящие? Это гатье. это Жан Готье Очень мягко. Что там написано? Готов к труду, к труду и обороне. Куча Рубчинский в Корее очень популярный. А, да? еще еще и... Я не просто я танцевала на них, во всю зажигала. Это 15 сантиметров. Это да я даже молчу. 20 очень крутая коллаборация с вайпов. Да, да. Да, это оружие. <связь> Зато я была высокая. <связь> это сад. Я тут <связь> первый раз попробовала малини в России. Ее зовут серии, а тут все Сергей. Ой, видишь малина? -а -а -а. Малина. Вот, вот это, а, а не так, друзья, <связь> Плачет. Видишь, не было раньше у нас шатра. А, -а, -а юрта. Продержи. Юрта. Это шатер. Шатер. Шатер, да. Но. Мы настоящие Хочу прыгать, да? Да, хочется сразу. Хочу прыгать. Это очень хорошая вода, она серебром очищает. Нормально. Ну здесь понятно всякие душевые там все. Yes. Там у меня маленький хоман. <свес> Здесь температура 45 градусов. Нагревается очень хорошо для, э, кожи, для кожи. Поднимаемся. прям <свес> из... почувствовали новый год в октябре они приготовили для нас подарки шикарная на самом деле работа это тебе не ожидала я что ты бананы возьмешь потому что он такой большой я подготовила кошку смотри это маме благодарность маме благодарность кошелечек чтобы у нее всегда там денежки водились Oh oh oh. Вот, а вам я решил подарить копить, <пит> копить, копить э значит, смотрите, это произведение известнейшее совершенно, в его коллекции находится по всему миру в лучших коллекциях, он именно расписывает фарфоры, то есть вот этот сертификат реально подтверждает реальность этой что, работы. Что под... Вы его берегите, то есть это произведение «Проминант на Патриарших прудах», дышать пруд... не могу. Хочу, чтобы были сейчас, чтобы и банан, и банан. <реклама> классно как посидели это они то будет смотреть -канал. Очень классно посидели спасибо большое нити за гостеприимство и спасибо вам за то что вы прилетели и мы вот вместе собрались теперь но мы приехали к оните втроем а уезжаем четвером голова чем у тебя как Просто... oh, ты Анита, wow. спасибо за приглашение. Мы любим вас. До встречи.